Привет! Надзиратели палаты Немиркин, добро пожаловать обратно на наш канал. Испытываете ли вы время от времени приступы беспокойства? Это может быть нормально перед первым свиданием или собеседованием на работу, так как эти эмоции часто проходят через некоторое время. Но если ваша тревога постоянна, это может вызвать беспокойство. Продолжающееся чувство сильного беспокойства даже после свидания, собеседования или выступления может указывать на что-то другое, на тревожное расстройство. Звучит ли это знакомо? Если вы сталкиваетесь с беспокойством, значит, вы не одиноки. Примерно 19% американцев испытали тревожное расстройство, и около 31% американцев будут испытывать тревожное расстройство в течение своей жизни. Многие из нас обычно считают потные ладони и учащенное сердцебиение симптомами тревоги, но тревога может проявляться и другими способами. Большинство других признаков остаются незамеченными. Так что же это такое? Вот шесть признаков беспокойства, которые часто остаются незамеченными. Номер один – боль в челюсти. Вы когда-нибудь замечали боль в челюсти от беспокойства? Тревога обычно не является первым, о чем вы можете подумать, когда испытываете боль в челюсти или зубную боль. Обычно вы можете обвинить кариес или другую проблему с зубами, но боль в челюсти и зубная боль также могут быть вызваны беспокойством. Более конкретно – бруксизм. Это когда человек бессознательно и чрезмерно скрежещет или стискивает зубы. Бруксизм – это побочный продукт стресса. Когда мы испытываем стресс, все наше тело напрягается, готовясь к драке или бегству, отсюда скрежет зубов и боль в челюсти. Исследования подтверждают эту теорию, утверждая, что существует высокий индекс тревожности среди бруксеров, в отличие от небруксеров. Но тревога – не единственное психическое заболевание, вызывающее это. Люди с депрессией и невротизмом могут также испытывать зубную боль в результате бруксизма. Это состояние обычно диагностируется самостоятельно и подается лечению. Большая часть скрежета зубами происходит в одночасье, так что вы можете не заметить этого на раннем этапе. Утренняя зубная боль обычно является первым признаком. Если вы часто просыпаетесь с болью в челюсти, подумайте о том, чтобы выяснить, что вызывает у вас стресс. Это может занять некоторое время, но при необходимости всегда обращайтесь за помощью к лицензированному специалисту. Номер два – рассеянное мышление. Еще один признак беспокойства – рассеянное мышление. Тревога наводняет ваши мысли негативом и сомнениями. Часто эти мысли разрушительны и могут легко заставить вас забыть о том, что вас окружает. Вы можете показаться невнимательным. Хотя навязчивые мысли могут завладеть вашим вниманием, есть и другая причина, по которой вы можете чувствовать себя рассеянным. Тревога может иметь как неврологические, так и физические последствия. Это влияет на вашу лимбическую систему, в частности на префронтальную кору головного мозга. Эта часть мозга известна исполнительными функциями, но она также отвечает за социальное поведение. Когда вы беспокоитесь, ваша префронтальная кора и другие структуры лимбической системы нарушаются. В результате вы можете обнаружить, что теряете нить разговора или испытываете проблемы с концентрацией внимания на задаче. Если это то, с чем приходится сталкиваться часто, постарайтесь заземлиться в настоящем. Существует много замечательных техник заземления. Самый популярный из них – боксерское дыхание. Хочешь попробовать? Хорошо. Вдохните в течение 4 секунд. Раз, два, три, четыре. Теперь задержитесь на 4. Раз, два, три, четыре. Теперь выдохните на 4. Раз, два, три, четыре. А затем снова удерживайте в течение 4 секунд. Раз, два, три, четыре. Ах, лучше? Я немного ускорил процесс, но в следующий раз постарайся не торопиться. Номер три. Струсил. Я уверен, вы слышали термин «струсить». Есть причина, по которой эта популярная идиома описывает нервозность. Когда вы встревожены, возможно, как прямо перед свадьбой ваше тело бросается в бой или бегство. Эта реакция запускает каскад неврологических и гормональных сдвигов. Один из них заключается в том, что он приказывает вашему мозгу выделять адреналин. Адреналин помогает вам перенаправить кровоток таким образом, чтобы большая его часть направлялась к жизненно важным органам, таким как сердце и легкие. Следовательно, ваши конечности начинают чувствовать холод. Номер четыре – раздражительность. Легко ли вы раздражаетесь? Раздражительность – распространенный признак беспокойства. Однако это симптом, который мы часто упускаем из виду или игнорируем. Это признак того, что вы перегружены стрессом. Тревога связана с повышенной чувствительностью, а это означает, что вы будете гораздо более чувствительны к своему окружению, что может вызвать у вас чувство большего раздражения, чем обычно. Номер пять – импульсивная покупка. Еще одним признаком беспокойства является импульсивность. В данном случае импульсная покупка. Однако импульсивность может проявляться по-разному, например, в рискованном поведении. Импульсивность как результат беспокойства может быть вызвана различными факторами. Главный из них заключается в том, что поражена ваша орбитальная лобная кора, еще одна ветвь вашей лимбической системы. Исследования показали, что тревога увеличивает приток крови к этой области, что следовательно повышает активность. Увеличение активности может привести либо к проблемам с импульсивным контролем, накопительству, либо к импульсивным тратам. Кроме того, тревога влияет на вашу префронтальную кору головного мозга и затрудняет принятие мудрых и продуманных решений. Импульсивные покупки, как и накопительство, также являются формами самоуспокоения. Они создают ложное чувство комфорта и безопасности. Если вы действительно обнаружите, что сдаетесь и идете на финансовый риск, Пожалуйста, подумайте о том, чтобы обратиться за помощью к психотерапевту. И номер 6. Легко плачет. Когда ты в последний раз плакала? Последний признак, который остается незамеченным, это легкий плач. Необъяснимым образом приступы плача могут означать, что вы подавлены ситуацией, в которой оказались. Это может быть не только из-за чувствительности к стрессу, но и из-за вашей реакции на борьбу или бегство. Правильная терминология – сражайся, беги или замри. Чувство застревания или замерзания в условиях предполагаемой угрозы может прогрессировать это непреодолимое чувство стресса. Когда вы обнаружите, что плачете, попытайтесь расслабиться, сделав глубокий вдох. Затем позвольте себе поплакать. Плач может высвободить все те чувства, за которые вы, возможно, цепляетесь. Возможно, было бы здорово найти дополнительные способы самоуспокоения, когда вы также чувствуете беспокойство. Итак, испытывали ли вы какие-либо из этих признаков? У меня есть. Какие способы самоуспокоения вам помогают? Мне нравится ходить пешком. Не стесняйтесь сообщать нам об этом в комментариях ниже. Тревога – довольно распространенное явление, и с ней можно справиться. Если вам когда-нибудь понадобится помощь или руководство, хорошей идеей, может быть обращение к психотерапевту или специалисту в области психического здоровья. Не стесняйтесь ставить лайки и делиться этим видео, если оно помогло вам, или если вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Не забудьте нажать кнопку подписки и значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобных видео. И супер спасибо, что посмотрели, берегите себя!